В английском языке есть два а, глагола для а, нашего слова работать. Итак первое это work всем нам известны это работать когда работает человек или работает механизм. а второе это глагол operate тоже работать, но уже в значении когда работает компания.